много молока каждый день, чтобы вырасти и стать лучше в волейболе. Вот только все витамины уходят в другое место. Друзья, коробка анимешника на сайте Прессбокс это реальная возможность выбить себе оригинальные аниме фигурки, мангу, кружки и футболки с аниме, а также прочие вещи по типу аниме игр и блю блюрей дисков. Успей забрать свой аниме приз по ссылке в описании. Также на призбокс есть еще множество других коробок на разные тематики. Без крутых вещей точно не уйдете. Ссылка в описании. Меня оттуда уволили. Разумеется, у него ведь всего лишь двухзвездный ранг. Это лишь оценка ведомства искателей приключений, а по стандартам нашей компании его навыки тактики и анализа оцениваются в семь звезд. Целых 7 звезд? Что? Серьезно что ли? Если он сам в это не верит, то какая разница? <звы> Гинро, сюда, сюда быстрее! <звы> Мои денежки! Я не Гинро! Но ты дала нам супер-пупер-горочку! Так что, понимаешь, для нас любой кормящий равносилен Богу! Блин, тут очень опасненько! Как бы это сказать? Мне ужасно жаль. Я совершил большую ошибку. Плохо, что ты отвлекся и дал долтацуми сбежать. Но еще хуже, что ты члена ночного рейда упустил. Курома, еще один. А в телом ты силен. А вот разумом нет. Госпожа Кяру. подожди-ка. Здесь же не хватает поджаренного хлебушка для аппетитного сэндвича с яичницей. Совершенно верно. Ты это точно подметила, да, китярочка? Я как раз хотела с вами об этом поговорить. Uh -huh. Невероятно. Я столько либидо высосала из нее, а ей хоть бы Да эта девчонка кончена извращенка! У нормальных людей либидо куда меньше. В десятки, нет, в сотни раз. Вообще не понимаю. О чем же надо думать, чтобы почувствовать столько Эроса? За кого ты проголосовал? Вот же ж проблем-то. Это мой шанс отступить. Сейчас не время волноваться о проигрыше. Это... Говорите, это проблема? Я с Хандой Куном стою здесь в намерении стать старостой. А вы так легкомысленно воспринимаете серьезную битву между двумя мужчинами? Вообще-то я... Ясно. Тогда решим через камень, ножницы, бумагу. Я же сказал серьезную битву! Да. Ничего хорошего в маленьком росте нету. Ой! Даже не смей думать, что благодаря маленькому росту в меня не попали. Да без разницы, прояви хоть немного сострадания. Отопительная система была сломана уже вчера. Блин, как холодно. Рядом с обогревателем теплее. А он у нас есть? Да, вон там. Простите, что так лезу. О, тепло. Твой привет. Около восьми часов. Понятно. Так. Почему это я сплю в одном фотоне с тобой, Кацу? Не спрашивай, стыдно говорить. Чего? Эй, не сбрасывай одеяло, холодно ведь. Я только что проснулась в своей старой комнате рядом с тобой. Что произошло? Шутковатое место. Может, тут и духи водятся? Лиза, и что ты такое говоришь, однако? Не -не Неужели тут обитают призраки? Точно, их не существует. Вами. А в такие моменты ты идешь позади. Заткнись! Понятно. Я кое-что осознал. Наконец-то до тебя немного дошло. Что такое боевое искусство? Боевое искусство, в общем. Способ круто двигаться. Как поверхностно! И это все к чему-то пришел, получив столько моих ударов! Кстати, Луиза, а кто твой наставник? А? Не может! Наверное, показалось. Извините, что заставил ждать! Мысцоголовый! Наставник! Почему-то я ожидал нечто подобное. Похоже, наша королева влюблена. Прием, Тенда. Чем Тенда Карен может тебе помочь? Не, ничего, все ясно. Желаю удачи. Стоять! Чего тебе ясно? В каком смысле удачи? Да разве я собирался им становиться? Хватит и уровня, более-менее. Более-менее? А -а -а, сил моих больше нет! Зачем я снова взялась учить кого-то столь некомпетентного? С меня хватит! Больше не смей, ни о чем меня просить! Почему бы нам вместе не съездить к Кэрри в субботу? Как насчет того, чтобы там переночевать, а затем вернуться всем вместе в воскресенье? Ката, ты понимаешь, что ты сейчас предложила парню провести ночь с двумя девушками? Я не очень понимаю, в чем проблема. Учитывая, что ты однажды начала с четырьмя девушками. Вы еле на ногах держитесь. Что, кажется, я ее где-то уже видел. Я еще не опустилась до того, чтобы меня сопляки цепляли. Больно надо. Я просто сказал тебе быть осторожней, только и всего. Даже парня, у которого на лбу написано девственники, я не привлекаю. Боже, да ходячий геморрой и за языком не следит. Ну, ты, конечно, можешь смотреть, но, с только ничего не трогай, и не открывай. Ты что, конечно же, я не буду. В частности, мой шкаф. Но у меня по всей комнате идеальный порядок, так что не может быть, чтобы оттуда... Магическим образом вывалились горы мусора, когда ты возьмешь за ручку. Так ведь... Так она что, Все в шкаф запихала? Ну, думаю, в этом вся ты, Широгами. И твоя комната тоже. Он что, открыл для себя новый сексуальный фетиш? Нет. Нельзя делать поспешные выводы из одной фразы. Это может быть опасно. Ладно, ну тогда я должен узнать правду. Наступи ну, на меня со всей силы. Ну что там? Ты оказалась права. Никогда бы не подумал, что он откроет в себе. Идете по магазину? Хорошо. Отдохните Есть! там. Есть! Его чувство стиля ужасно. Его словно заставляют покупать всякий хлам. Больше всех по магазинам стоит сходить лейтенанту. Эй, Карю! Я тебя люблю. Вот так прямо? И прямо в толпе? Не вовремя сказал, да. Скажи да". нам, богиня, в каких краях нам искать прошлого директора, отца Минато? Прошу тебя, богиня, мы должны знать. Мне неведомо. Неведомо. В каком смысле? Лав-мотель. Да вы шутите? Шедо, выглядит многообещающе. А что мы там делать будем? что говоришь? Я еще не... Только, а только... Может, не надо? а? Почему нет? Не ты ли говорил, что пойдешь за мной куда угодно? Быть не может. Неужели суть свидания именно там? Да ведь не возразишь. Малая сестренка Леона не заметит? После возвращения из Керака, вы так славно уживаетесь? Не неси, -ни -ни ерунды! Ничего не изменилось! У нас все по-прежнему! Я тебя прибью! Чего ты завелась? По лицу же вижу! Дура, быть такого не может! Если не перестанешь отрицать, я заберу его себе. Еще чего! Ассоциация Кельди, и хотела бы за него взяться. Как думаете? А какая здесь сложность задания? Сюда давай. Жуть! А ты еще что такое? Ты решила меня с утра пораньше Дайнфарста до довести! Слышь, ты на кой со мной попрся? Ха! Еще удобный момент, чтобы сожрать тебя! Мою кытаминь! Да-да, как знаешь. Блин, ты что теперь с теликом делать? Стало тебе обратно в подвале пригвоздить. Чего это он сам собой разговаривает? Хз. Не привлекай внимания. А чё такого? Все равно меня никто не увидит, если я не захочу. Он на девчонку похож. Вот в школе все издевались. Эй. Ты чё тут забыл? Задумал чего, порешу. Это я пришел Цуцуи Акана навестить. Я Акана. Это тебе. Хотела тебе отдельно подарить что-нибудь. Ты ведь так много всего сделал как вице-президент. Спасибо большое, президент. Я изменю твою натуру и прямо сейчас съем все, что ты видишь перед собой. У тебя, знаешь ли, тоже не собой лучший характер. Ням-ням-ням-ням, как же вкусно! Кто озвучивает наслаждение? Я возьму ее. Да. Прости, но это мой бог плодородия. Мужик? Призрак? Нет, не призрак. Я бог плодородия. Стой, не подходи! Пройди испытание и переродись. тебе хорошо спалось. Доброе утро. Ты линию! Зверь! Кадзума, ты зверь! Дура. Холодно же, вот я и взял тебя за руку.